Привет, друзья! Вы уже познакомились с инструментами и знаете, что каждому объекту можно назначить ту или иную стежковую заливку. И в курсе, что к стежковым заливкам можно применять эффекты, которые позволяют видоизменить ее и имитировать различные ручные стежки. И сегодня мы поговорим о таком эффекте, как текстурированный край, Textured Edge. Я буду его называть неровный край, просто потому, что это проще выговаривать, и он действительно неровный. С помощью этого края создаются плавные переходы. Его применяют при имитации перьев птиц, шорстки животных, травы. Это часто используемый в декоративной вышивке эффект, и вы вряд ли в своих дизайнах обойдете его стороной. С настройками мы сейчас разберемся, а в процессе изучения программы, создавая дизайны, мы не раз будем его применять. Эффект «Неровный край» расположен на панели «Эффекты». Для того, чтобы применить его к объекту, нужно выделить объект или группу объектов и кликнуть левой клавишей мыши по иконке «Текстурированный край». Для того, чтобы зайти в настройки и изменить параметры эффекта, необходимо кликнуть правой клавишей мыши по иконке. Эффект неровного края может быть применен к правой или левой сторонам объекта или к двум сторонам одновременно. Параметр текстуры определяет формирование выступа по краю. Скажем так, отвечает за чередование выступающих рядов. А параметр диапазон или интервал отвечает за ширину выступа неровного края относительно края самого объекта. Эффект неровного края можно применить к стежковым контурным сатиновым заполнениям, а также к первым пятистежковым заливкам, расположенным на панели стежки заполнения. Эффект неровного края также применим к объектам надписи и аппликация. Если вы создали объект, выделили его и эффект не активен, значит для такой комбинации инструмент «Стежковая заливка» он попросту недоступен. При использовании неровный край иногда необходимо отключать нижний слой, потому что он мешает. А если нижний слой очень нужен, вы можете создать отдельный объект и сделать его неплотным. При смешении цветов с помощью этого эффекта следите за плотностью. Уменьшайте ее с каждым новым объектом. А на неплотных объектах расставляйте точки начала и конца вышивания таким образом, чтобы под стежковой заливкой не образовывались ненужные прострочки. Как вы видите, настройки эффекта простые и понятны. Ваша вашу задачу входит научиться и грамотно применять Запомните, что все приходит с опытом. И начав с простого, мы с вами плавно перейдем к сложному. Хорошего дня!